Всем привет! Сегодня я вам расскажу приложение, в котором можно заработать криптовалюту и узнать что-то новое о криптовалютах в целом, о децентрализованных сетях, NFT и в общем в этой теме узнать что-то новое. Вот. Переходим к приложению. Вот эта ссылка будет в описании к видео. Переходим по ней в Браузере. Вот и нужно будет установить. У меня уже установлено я вот. Установлю обновление. Вот, а вы установите все лучше. Вот запускаем играть. А также забыл вам рассказать, что приложение можно авторизоваться через Google или через Другую соцсеть, вот, ну, выбирайте что вам удобно. Я авторизовался через Google аккаунт. Вот это для меня наиболее простой вариант. Вот так выглядит главный экран. Здесь у нас можно пройти квизы, викторины, Они проходят в разное время. Вот здесь 14.00. И приз 1 миллион монет. Либо вот в 12 часов. С призовым фондом 500 тысяч, по-моему. Вот. Также можно здесь вот в разделе CliptoK пройти к визы и получить за ответы на вопросы монеты. Вот три уровня сложности вот. проходим и зарабатываем монеты вот. можно переводить в... А, в переводчики кто английский плохо знает вот и тем самым узнавать что-то новое в теме криптовалют вот я в основном угадываю на Угад, отвечаю на Угад, вот и все равно удается получить монетки и в Польших в большинстве случаев э, угадываю правильно. Вот, как вы видите, пред. Кричаю при вас. Вот. Это одна из из форм из, из возможностей заработка в этой игре. Вот. Также можно заработать по реферальной программе. Можете отправлять ссылки своим друзьям, вот. И также тут есть игра такая таплка, вот здесь своеобразный майнинг. То есть нажимаешь на тап кнопку тап и добываются монеты. Вот также можно, набрав определенное количество монет, можно улучшать кирку, чтобы она быстрее добывала монеты. Вот, я уже улучшил до трех монеток в секунду. Вот. И также можно улучшать тележки, чтобы они были более вместительны. Вот, я тоже уже одну улучшил. Вот. А, также здесь вот есть кошелек. И здесь можно а, монеты переводить в токены. Вот, и в дальнейшем переводить э, в BUSD это стейблкоины биржи вот а, вывести можно минимальную сумму а, 800 тысяч вот этих монет UHGT вот а, ну какой курс сейчас неизвестно вот, Но сам факт что можно таким образом заработать. Вот также здесь есть стейкинг. Вот можно добавить свои заработанные монетки. Стейкинг пока копите на какую-то на тележку или на кирку. Вот, можно отправить стейкинг. Вот у меня сейчас в стейкинге 106 монеток. Вот. 106 тысяч монеток. Я оставил в стейкинге, потому что здесь можно вот этот вот лимит вот у меня сейчас 16 тысяч раз в сутки набирать вот. поэтому пока я не могу пользоваться своими монетками я их отправляю в стейкинг чтобы они а, немножко приумножались вот. также вот минтинг создание новых монеток тоже а, нельзя их делать очень часто вот, то есть у меня тоже, чтобы купить новую тележку, нужно 7 часов подождать сейчас. Вот. Вот такое вот приложение. Здесь вы можете узнать что-то новое, создать свою сеть, вот, на, нафармить криптовалюты. Вот, я знаю, что некоторые, некоторые товарищи создают эмуляторы и используют, используют по максимуму возможности этой игры. Вот, они создают эмуляторы, создают много аккаунтов, регистрируют все по реферальным ссылкам и таким образом зарабатывают. Вот, но я такой вариант не советую, вот, просто использую ради фа фана. Вот, и чтобы узнать что-то новое. Вот. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Э -э, переходите по ссылке, устанавливайте, э -э, узнавайте что-то новое. Вот. Всем спасибо и пока.